Ищешь жилье на сутки, час или в долгосрочную аренду? Добро пожаловать на федеральный портал аренды недвижимости real 911ru Поможем срочно снять жилье без посредников. Надоело платить комиссию риэлторам от 50 до 100% цены квартиры? Понимаем. Но именно это чаще всего можно услышать, позвонив в агентство. Наша команда готова решить ваши проблемы. Все просто. В нашей команде 7 человек, и нас объединила только одна проблема. Мы стали жертвами мошенников при аренде жилья. И мы хотим, чтобы вы не повторяли наших ошибок. Вот 5 схем отъема денег, с которыми вы можете столкнуться при аренде жилья. Схема 1. Объявление «Крючки». В тексте указаны небывало низкие цены на привлекательные квартиры. Но по телефону вам говорят, что эти квартиры уже сданы. Зато есть другие, с перламутровыми пуговицами, но по рыночной цене. Схема 2 Квартиры с подвохом Это дешевые квартиры, которые выставлены на продажу, а новый собственник может выселить вас в любой момент. Схема 3 Квартира действительно стоит ниже рыночной цены в месяц, но с предоплатой за год. Кому это нужно? Схема 4 СМС-обман После звонка по объявлению вам приходит СМС, в котором вас просят отправить ответ на СМС якобы запрос базы контактов собственников или арендодателей. Доверчивые граждане отправляют СМС, в итоге получают ничего, а с их счета списывается внушительная сумма денег. И, наконец, пятая схема – самая опасная. Главная цель мошенников – затащить вас в офис под любым предлогом. Клиент оставляет залог порядка 5000 рублей, взамен получает базу с адресами и телефонами квартир, едет на показ, а там его никто не ждет – пусто. Обзванивая остальные квартиры, клиент понимает, что база – пустышка. Претензии в офисе не принимаются, так как по договору вам оказали информационную услугу и получили за это вознаграждение. Друзья, будьте бдительны, не совершайте наших ошибок. Простая регистрация, месячный доступ ко всем услугам портала стоимостью 450 рублей и вперед заселяться, а самое главное, без посредников и переплат.